Буэнос Диэс, братва, ядерный на заряд вашей экраны. это значит, что мы продолжаем проходить Гэдо И сейчас нам надо, в первую очередь, съебаться из сокровища Тетюра. Поэтому садитесь поудобнее, хватайте свои ништячки и делайте громче. Поехали! Пока не делаю сибаса, я отхлебну Пиваса. Ехала, наша цель так близка. Сядь. Это вино с острова Лемнас, который недалеко от моей Родины. Солнце село за полями, шелестели камыши, грациозные шелы, они шли по полю алкаши. окончание пути. Можно? Нужно. Пахнет тухлыми яйцами. Оно не из Кто знает. Хуярит как-нибудь в себе. <свист> <свист> Сука. <свист> Чё происходит? Ой, як стояк. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто, ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Но не скажешь ему, что мочился, что шевелилось? Вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Готов. Готов. Идем. А мне понравится быть Богом. Похуели. Мы идем куда хотим. Делаем, что хотим. А Да. Узнав путевую руну Йотунгхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Два с половиной анонимуса, блядь. Сука, почему я так гашусь? Скажу Синдри, что я бог. Вот у него рожа-то вытянется. Нет, может, я хранил твой секрет слишком долго. Но теперь тебе придется хранить наш. Ой, лыбу выдавить хотел, не вышло. Но зачем скрывать, кто мы? Это Один любит секреты. Не лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты, по своим причинам. Он хотел защитить людей. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял и сам поступил бы так же. Забудь. Ну что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Ютунхем, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное, выполнить просьбу твоей матери. А, а никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали семейное дело. О,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 Ладно, обидно. Давайте лучше делом займемся. Ну вот еще. Чуть не спали. Мне показалось, ли, этот пиздюк так вызвал погодку? Не. что ты хотел сказать? Может, что-то еще? Да где эти, блядь, угольки должен? Надо быть, э. Короче, без вариантов. Так, хорошо, что я так, теперь куда? ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА, да? Риген включил падла. слушать жалобы на брата. Надоело. Но нам невыгодно с ним ссориться. Он Должен знать правду, даже горько. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богинь. научился с этой бороться. Может дальше я ее понесу? Нет. Почему? Мы почти дошли. Я же справлюсь Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. <звы> Нихуя себе струя. Не скажу, что я с ними долго возился. исключать тоже нельзя. Уйти Одина скрытны по его цели. И хватит уже про Одина и его семейства. только нахуя я пешим пошел. Да ладно, да будет так. Как-то его в прошлый раз тут не заметил. Вы с мамой всегда говорили, что я сделал? Самое главное, нахуя. Но не всех. Еще не всех. Хваленый магний нас не смог. Они не лучше нас, и еще пожалеют, что с нами связались. Нахуй я это сделал. <свистит> Сука, аттракциону захотелось. Нахуй я это сотворил. <свистит> Ну и нормалды слушай. Так. Так. Талант везде дырочку найдет Ну или поносную эту кому как больше нравится. Ладно, полезли. Хлабысь. Ой-ой-ой. Это еще шо? Тор обвинил меня. меня? В том, что ты сделал, смакни. Ааа, -а -а, сука, карма. Очкошник. И слова меня обошелся. Катись, или мы тебя добьем. Ах ты ублюдок. Нет. Он побежден. Не убивай его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. <связывая> Но мы боги. И можем делать все, что захотим. <связывая> как я сказал твоей матери перед тем, как взял ее, что ты делаешь? Этот нож получше, чем мамин. Ты убил, вопреки моему запрету. Вышел из себя. Ты сам учил меня убивать. Нет, я учил тебя выживать. Мы боги, мальчик. И у нас есть враги. Теперь отныне до конца времен ты отмечен. Я учу тебя убивать, да.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 Так, подрыв. Сейчас будет мясо.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 похуй он замесил Сначала надо с пидорами разобраться. Мой тон. <звучит> так понеслась дальше так другой путь наверх говорить ехознат них не ну ну ладно так отсюда так что приписздли по -моему. нет с той стороны хуху Сейчас поднимемся на вершину и будем сворачиваться, наверное, по чуть. Домагни, да скольких! Ты слышишь? Я тебя слышу, но это не темы для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А, -а, -а. поздравляю. Зарывает специанинг, что-то, мне кажется. Хуя струя конструевина. ветровая ловушка братья берегитесь впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона мы его уже убили А, правда но ну, и как все было Пойди сюда. Сюда, пошли! Я справлюсь. Стой! Ой, это я почувствовал. да бляха, что ты муха. Значит, это вс ⁇ Чего, пиздюка? Возврат контрольный. Сюда, пошли! Убьем их! Нет, стой! <связывая> Ты ж Да что ты будешь делать? Придется, видимо, повозиться. Сюда, пошли! В атаку! Стой! Это я почувствовал. Слева. Ну и а как мне теперь тебя гасить, говно? Чем, блядь? Сука! Сука Так, а что если применить топорчинский, сын? Угу. как-то веселее. На на хуй. А вот сразу от топора играть. Опа. <связывая> так. Ну на этом мы с вами прервемся. И так охуенно затянул. Спасибо, что смотрели. С вас как обычно Луис, Пиписька. и до скорого. Adios, брат, увидимся в следующем видосе.